Михаил Владимирович накануне, как вас назначили в Государственной Думе премьером, я целый вечер обсуждал ситуацию, сложившуюся в стороне с президентом. И открыто ему сказал, что о его главные установки послания войти в пятерку ведущих стран мира, преодолеть технологическое отставание, остановить вымирание и обнищание нереализуемы, если и дальше темпы развития будут меньше процента. За 10 лет они сложились 0,9%. Сегодня выслушал доклад ответа на вопросы, а ранее заслушав отчеты здесь министров и вице-премьер министров, у меня лично появилась надежда, что мы преодолеем проблемы, которые возникли, тем более в условиях не просто экономической, а гибридной войны. Хочу вам процитировать выдающегося русского ученого патриота Зиновьева, Незадолго до своего возвращения в Россию я встретил одного известного деятеля холодной войны, и он мне прямо сказал, мы вас, русских, уничтожим, но только гуманными методами, всемирным разделением труда, свободой торговли, финансовыми диверсиями, долговой кабалой, экономическими санкциями, блокадами, голодом, наркотиками, спидом, планируем семьи, духовным растлением и, на худой конец, точными и ковровыми бомбардировками. Вы видите, как нас сейчас бомбардируют, дело даже поговаривают о ядерном оружии. Нам надо всем выстоять и выжить. Для этого требуется максимальная сплоченность и очень четкая программа действий. Я лично вам не завидую, как руководителю правительства и министром, но вас обвалилось очень много. И ковид, и гибридная война, и та сложная ответственная операция военно-политической, которую ведем сегодня на Украине, освобождая ее от нацизма и мандеровщин. Но я хочу напомнить «Единой России», что досталось этому правительству. Если бы вы к нам прислушались в свое время, у нас бы 300 миллиардов долларов не остались за границей. 600 тонн золота никто бы не вез отсюда. Мы бы уже везде имели народные предприятия, которые не просят денег и дают великолепную, дешевую, лучшую качество продукции. Вы не послушали, а теперь мы в ППХ решаем то, что можно было давно успешно решить. Итак, темпы вы прибавили почти 5%, но надо удержаться, и мы будем всячески вам это помогать. Социалка, вы говорили об этом немало, но Суланова я обрезал порочку. И министерства, которые этим занимаются, знают, что в два раза меньше норматива выделяется на образование, науку культуру и здравоохранение. Это абсолютно недостойно. Мы обязаны будет удваивать сюда средств. Сельское хозяйство, великолепная программа, одобренная президентом, госсоветом, отработанная вместе в этой аудитории, по-прежнему полтора процента. Все знают, мире надо вкладывать, чтобы себя прокормить минимум 10. Советская страна вкладывала больше 15. Европейцы вкладывают час 33, американцы почти четверть. И тут надо принимать решение. Те цифры, которые вы назвали, не обеспечат страну хорошим и качественным продовольствием. Доходы граждан минус 12% за последнее время. Я посмотрел, 32% живут, не имеют ни, и даже прожиточного минимума. Они не выживут. Отсюда возникает вопрос, как... Остановить вымирание страны. За прошлый год она потеряла почти миллион своих граждан, а с 1991 -го года только русский, государствообразующий народ, потеряли 20 миллионов. Здесь надо принимать экстренные решения. Износ, даже в газовой промышленности достиг 60%. Нам надо, вот мы слушали, здесь отличных. Уснулин выступал, но ЖКХ это 30% основных фондов. Я взял и посмотрел, как у нас сети. Сети... За последние 20 лет аварийность выросла в 5-6 раз. Не хочу расшифровывать. Нам придется их ремонтировать. Сейчас самое наступило время для этого. Но меня больше удручают кадры. Убит престиж инженера. Без инженера не бывает машин. Престиж учителя и врача. Военного, слава богу, немножко восстановили. Над этим поприще придется долго и упорно работать. Меня больше всего пугает, когда я увидел ваших министров на форуме, форуме Гайдара, эту Микину нет смысла слушать, абсолютно никакого. Давно похвостился и свободный рынок, и свобода слова, и права человека, да ими и не пахнет. Но они эту мантру нам крутят с 90-х годов, давно ее надо выкинуть. И понимать прекрасно, это трагедия, последние избегут после того, что случилось, в принципе. Для нас очень важно понимать, что сегодня есть два варианта. Или социализация жизни, или глобализация по-американски. Поэтому мы на Украине решаем вопрос. Вопрос. Или будет многополярный мир, или они будут душить и втягивать нас в следующий авантюр. И второй вопрос решаем. Или у нас будет русский мир со всеми его ценностями, историей великой. Или нам эту американщину навяжут. Посмотрите, пройдите даже по Москве вывески. Чего у нас половину вывесок англоязычных? Я ни в одной столице мира не видел, хотя 80 стран объехал. Собянин грамотный, сильный руководитель. Зачем нам вся эта фигня? Мы должны себя уважать в этом плане. Я не против иностранцев, но я за то, чтобы мы приводносили свою культуру, свои традиции, свои принципы жизни. Они у нас выстроены за тысячу лет. Для меня принципиально важно понять, Готовы ли мы, я вам представлял эту работу на встрече, она прошла очень конструктивно, у с правительства «Кристалл Роста» вышла работа. За 150 лет 6 вариантов политики. Вот сейчас упрашиваем и Володина, давайте внесем вопрос о столетии образования СССР. Это уникальный опыт. За 150 лет самый высокий в мире темп, 13,8%. Китайцы повторили 10,4%. же 25 лет. Ну почему нам не посмотреть и не поучиться, почему не взять все в наследство, почему не поддержать президента, который да, в условиях ковида объехал, и Пекин, и в Дели был, встретился со всеми, и сегодня ему поддержка нужна в этом плане. Ну давайте поддерживать, опираясь. Он же сам, выступая на форуме иностранных журналистов, сказал, что капиталист зашел в тупик. И от него 20 лет ждал этого признания. Но годом раньше до него Макрон сказал: он не просто зашел в тупик, он с ума сошел. Вот мы видим, как он с ума сходит. Оказывается, не нужен ни Чайковский, ни Чехов, ни Достоевский. Сумасшедший дом самый настоящий. Поэтому наша задача с вами здесь все сделать, чтобы взять лучшее. Что касается ключевых вопросов, что делать? У нас с вами новая реальность: крах либеральной модели на лицо, и она никому не поможет. Вам придется заниматься мобилизационной экономикой, ресурсы, всего. Мы будем помогать и поддерживать. У нас готовы для этого все материалы. Мы на встрече вам отдали 7 законов и 8 записок, начиная от авиации, подшипников, кончая всем остальным. Ведь то, что наши предложили, и Кашин, и Харитонов, Коломейцев, по агропромышленным комплексам, вы все соглашались, как только дело доходит до работы и финансирования, так я не вижу ее. Я ко всем обращался... Отстаньте от народных коллективов предприятий, он Казанков у нас работает. Сейчас сидим с мы отбиваемся еще от одного проверяющего, который остановил нам там комбикорновый завод. А там 200 тысяч свиней, 20 с лишним тысяч крупного рогатого скота, там 800 с лишним магазином, там 300 машин, которые разводят. Больше 5% не прибавляем, в лед идет вся продукция. Два проверяющих пришли и парализовали производство. Ну, я извиняюсь, это тоже с совхозом Ленина. 500 миллионов платил налогов. Тут целый год обращаюсь со всем членам Совета Безопасности. Сидят прокурорские чины, получил от нас материал соответствующий и конь не валялся. Ну, так нельзя. Нам же солидарность, сплощенность нужна. К вам обращаюсь, как черную могилу бросаешь эти слова. Ну, мы все сделаем... С вами для того, чтобы вылезти из этого. Но я считаю, что сейчас есть реальная возможность в этом плане. Я, мы вас максимально поддержим по науке и электронике. Вы в прошлый раз, добавьте минутку, вы в прошлый раз блестяще отреагировали минут, на нашу записку. Надо отдать Должный Борисов собрал всех, и заводчики мне все отзвонили. Мы 100 миллиардов добавили на электронику, плюс наши 50. Сейчас надо продолжить. У нас даже о военных изделиях закладушки иностранные мы же прекрасно понимаем, что это такое. Для нас очень важно поддержать фундаментальную науку. Никакой не бывает великой страны без фундаментальной науки. Она у нас лучшая была. Мы каждое третье изобретение миру давали. Посмотрите наши расходы на эти цели, как на один университет в Европе или в Америке. И говорят, вот помогаем. Я бы давно вернул вашей власти и воле Академии наук всю экспериментально-научную базу. Ну какой ученый, когда сидит там какой-то чиновник, мне определяет, какую теорему там или какое решение принимать. ШСМ Алферова, Мельников, Смолин он самый Афонин Новиков, мы отработали университет, Съедите, посмотрите, это сказка. Вот сидим еще год отбиваем от очередных упырей, которые ходят только для того, чтобы кусок земли захватить. У нас с вами много опыта и по здравоохранению, фармацевтика. Какую мы вам программу предлагали? И уникальный опыт, и работу, и кадры. Давайте, и это интересно. Строительство. Ну, слава богу, вы поддержали, сегодня немножко успокоился. Но стройка – это десятки тысяч предприятий. Семен, все, плитка, кирпич, нельзя ее останавливать. Она локомотив главный. Ну и в целом забота о людях. Еще раз, прожиточный минимум 25, ликвидный цен на 24 товара, ЖКХ 10% не больше семейного дохода, пенсионные реформы отмены и дети войны и горячее питание. Всем.